сегодня показываю модели фабрики города пенга называется фабрика шейн или шанель кому как больше нравится одна из рабочих моделей она является базовой базовая всех отношений то есть она и внешне базовая да то есть это серый цвет который комбинируется практически со всеми цветами одежды и базовая еще потому, что ее покупают и покупают. Женщине носят, нравится. почему это происходит? Во-первых, у нее хорошее дно. Достаточно комфортный объем. Она очень часто комбинируется с разными цветами. То есть передняя сетка может быть любого цвета, то есть комбинация. У нее очень удобная посадка на плечо, ручек средней длины. И вообще она просто удобная вместительная. Форма мягкая. На передней стенке декором используют вот такой вот серый цвет эко-кожи. Это серое кружок Смотрится не вычурно, очень спокойно. Достаточно для того, чтобы носить и хвост и Идем вовнутрь. Так, внутри вот такой очень удобный большой вход. Два кармашка. Дополнительный карман перегородка на молнии. Еще один кармашек за да, перегородкой. И на задней стенке карман на молнии. Вот такая вот красотка. Еще декором используется вот здесь. Вот такая фирменная бляшечка. При желании, те кому не нравится, ее можно легко снять. Она здесь ничем не закопирована Она просто одета на петельку, на кольцо. Так, следующий из этого же материала. Из серого кружева есть вот такая сумка. Это жесткая модель Формова. Вот такое донышко у нее. Декором является еще кисточка. Тоже некоторыми зачем мне эта кисточка. Но ну, в принципе она дополняет и зрительно вытягивает сумочку. Да, вот таким вот образом. Здесь испол... использована серая натуральная замша в кисточке. Что тоже является бонусом от производителя. Вот такой вход. Смотрите, здесь есть крепление для длинного ручка ремня. Кстати, не сказала предыдущая сумка, стоит 1600 рублей. Вот эта сумочка тоже в эту же цену. Здесь перегородка опять на молнии, которая делит сумку пополам на задней стенке карман, на а молнии, на передней дополнительные кармашки маленькие вот они. Вот он ручка ремень на карабинах. идем дальше. Покажу две малышки кросс-боди из натуральной замши. Передняя стенка натуральной замши, скомбинированы вот такие вот цвета. Красивый изумруд зеленый серо-коричневый, серый и темно-темно-синий такой, очень красивый глубокий серый, чернильный прям цвет в этой малышке будет два входа на задней стенке карман на молнии и сзади вот такой вот кармашек для дополнительных каких-то мелочей у сумки два ремня кстати, на передней стенке вот такой кармашек вот, вот, вот такой вот вернее, кармашек один на передней стенке есть еще длинная ручка ремень. То есть это тот вариант, когда идем куда-то очень далеко, либо очень быстро. Век у нас такой, что мы бегаем быстро, много, и никуда от этого не денешься. По факту получается, что мы крепим этот ремень, снимаем вот этот цветной, который позволяет носить нам сумку только вот так. Но, опять же, если я еду на машине, то мне каждый раз неудобно снимать через пуховик и капюшон. Мне удобнее бросить вот так, либо одеть на руку, либо вязать в руки. Сейчас опущу камеру, покажу в руки. То есть вот так вот опускаю ее в руки и побежала. Такая же моделька. Основа идет черная. А, передняя стенка натуральная сзади, комбинированная. Сейчас покажу, в каком цвете есть. Ай, покажу кусочек замши, срез. Срез замша очень плотная. Смотрите, там вот толстенькая, прям такая вот. Вот такая вот есть комбинировка с черным эко-кожей. Черная замша, бордо, беж и красивый темный зной вот. Помните, да, я рассказывала, натуральная замша очень легко отличить от искусственной, визуально. То есть для этого достаточно прогладить ее. То есть гладим в одном направлении один цвет, гладим в другом другой цвет. Это первое из отличий, самое легкое, когда можно натуральную замшу отличить от искусственной. Потому что очень часто бывает искусственную замшу, выдаете натуральную. А таким образом, видите, на них вход для того, чтобы нарисовать что-то можно. Раз. Вот. Очень такая же моделька. Еще покажу две модельки. Вернее, модель одна, но два варианта исполнения сумочка «Кроссбоди». Вот такая вот красивая сумка, кроссблоди. Смотрите, как она сверкает. Она выполнена из рептилий. Рептилия цвет шоколад. Фактура. Фактурный очень материал. Вот смотрите, разные крупные, мелкие рисунок чередуются. На задней стенке металлический карман. Металлический молния, носила металлический карман. Металлическая молния. На сегодняшний день это очень, как сказать, модное направление использовать именно металлические молнии. Не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, но по моему, по моему мнению металлические молнии придают некий шик, более молодежное направление сумкам. И, в принципе, является среди наших покупателей более востребованные. У сумки две ручки. Одна ручка вот такая короткая, что позволяет носить ее. Вот таким образом. То есть очень удобно для тех, кто быстро бежит. Либо это автомобиль, либо как-то что-то. И когда не нужно семя через себя, нужно очень быстро его достать. Здесь, сейчас, быстренько, раз-раз. Идем вовнутрь. Сумка удивительно удобна и комфортна. За счет того, что она мягкая, в нее можно положить очень много предметов. И внутри у нее 5 отделов. Представляете? Это очень здорово, очень интересно. Так, смотрим. Один отдел. Карман на молнии. Второй отдел. Вот так разделен. Третий отдел большой. Вот такой вот. В нем находится длинная ручка-ремень, который крепится на карабины. То есть снимается вот здесь маленький ремень и одевается большой. Так, что же дальше? А дальше вот что. Еще одно отделение. Вот оно. И еще одно отделение. Вот оно. И здесь еще два кармана. Получается по факту пять отделений. И раз, два, три. Три кармана внутренних и плюс наружный. Ну, очень комфортная модель. Она нужна, в принципе, для того, чтобы куда-то поездка какая-то. Тут мне девчонки рассказали, что когда едут в дорогу, например, в поезде, они. Из рюкзака все, кошелек, все выкладывают под подушку и очень а, трепетно к этому относится, потому что, ну, честно говоря, страшно, если украдут все документы. То есть, ну, любой из нас что-то терял и очень долго приходится восстанавливать. Здесь такой вариант, что положил самое необходимое, положил под подушку и спишь. Так, это у нас цвет коричневый. И есть вот такая же темно-синяя, тоже очень красивая, тоже очень мягкая, точно такая же модель. Пять отделов, три внутренних карманов и один наружный. Вот такие две красоты.